На связи Илья Кутихин и студия сведений Мастеринга и Комикс Мастер. Сегодня поговорим о сведении эйрбеков. Для тех, кто не в курсе, эйрбеки — это короткие скрики типа эй «Йоу!», «Ага!», используемые для придания треку атмосферности и заполняющие паузы в основном вокале. В качестве примера возьмем песню «На море» артиста Верби. Основной вокал уже сведен, и теперь нужно создать атмосферу эйрбеками. Сразу же делаю посыл на канал ревербератора, чтобы разместить интересующий нас звук в том же пространстве, что и основной вокал. И слушаю, как голос звучит в контексте всего микса. тебя с утра, твоя душа Итак, что мы слышим? Все чистенько, прозрачненько, но в плане саунда скучновато, и эрбеки просто теряются в миксе. Чтобы они заработали как нужно, думаю, нужно уменьшить их гладкость, сделать звук более шероховатым, вытащить и заставить работать его середину. Идеальное решение для этого – дисторшн. Many Marroquine от Waves как раз отлично подойдет. Обожаю его за характерное крупнозернистое звучание. Кручу ручку Drive до появления нужного перегруза и попутно компенсирую повышение громкости уровнем сигнала на выходе. Skrrr Bunga Broga Skrrr Bunga Broga Bunga Broga Bunga Broga Бонгер. Бонгер. слушаем что получилось в миксе я не знаю как долго это вещества Уже лучше, но голосу все еще не хватает тепла. Чтобы сместить акцент на нужный, убираю высокий встроенным в плагин эквалайзером и добавляю низов. Теперь немного выравниваю динамику, чтобы голос можно было выдвинуть ближе. Релиз ставлю довольно длинный, чтобы компрессор не отпускал сигнал слишком быстро. А так как компрессор пропускает чуть транзиентов, ведь нам нужно, чтобы всплески этих характерных звуков хорошо чувствовались в миксе. Я не знаю, как долго эти вещества проживут Нам Завершает обработку еще один компрессор бас-драйвер от Numad Factory. Он едва касается пиков вокала и использован больше как сатуратор, дающий хорошую теплую середину. Врю тебя с утра тваша в моем бонге. Я не знаю, как долго эти вещества проживут в моих легких. Старые хаты нам упоминать за. В целом, как видите, компрессия довольно аккуратная, динамика аэрбеков далеко не убита и они хорошо чувствуются на фоне основного вокала. Ну и последний шаг. Мне хочется придать аэрбекам еще больше глубины. Просто накрутить им побольше ревибрации не лучшее решение. Поэтому добавлю дилей. В качестве дилея использую плагин Hybrid Delay, также производства Waves. Интересной его особенностью является вот этот фильтр низких и высоких частот. Причем на слух фильтр имеет небольшой резонанс вместе среза, что придает дополнительный интересный окрас звуку. По желанию можно использовать плагин в исходном режиме или выбрать режим пинг-понг. Второй, конечно же, добавит эху движения, что хорошо будет слышно на высоких звуках. Чтобы сильнее разделить основной сигнал и эхо, я добавил еще хай-кат фильтр эквалайзером фильтр Pro Q2. И совсем последний штрих, посылаю сигнал с дилея также на ревербер. Тем самым добавляю дилею пышности и размещаю его в том же пространстве, что и сами airbag'и. Послушайте как все звучит с сухим дилеем и тем же дилеем, но еще и с реверберацией. Скорь, скорь, скорь, скорь, скорь. Бунга, бунга, бунга, бунга. Однозначно второй вариант богаче. В общем миксе присутствие реверба не будет прямо так конкретно слышно, но выключив его, мы сразу почувствуем, что аэрбеки потеряли часть глубины.